Университетская клиника Казанского федерального университета присоединилась к прививочной кампании, которая проходит в период с сентября по октябрь. В рамках вакцинации планируется привить около 15 тысяч человек. Мы организовали, во-первых, это пункт вакцинации на базе поликлиники Вишневского 2А. Данный пункт работает у нас в будни с понедельника по пятницу с 8 до 8, в рамках которого пациент, обратившийся в данный этот кабинет будет осмотрен и направлен на проведение прививки. Вакцинация осуществляется бесплатно. Что касается не неприкрепленной к поликлинике КФУ категории населения, то и она может обратиться в пункт вакцинации бесплатно, предъявив паспорт и полис обязательного медицинского страхования. В университетской клинике также по предварительной заявке возможен выезд бригады медиков в учреждения и организации для проведения вакцинации их сотрудников. Второе направление в этом работе у нас является – это Вакцинация коллективов. С этой целью необходимо выйти на конкретно контактных лиц поликлиники и оставить свою заявку. Данная заявка будет включена в комплексный план вакцинации, определен срок выезда к бригады для вакцинации и соответственно будет вакцинирован весь коллектив». Вакцинация против гриппа противопоказана тем, у кого имеется аллергия на куриный белок. Оптимально, чтобы в течение двух недель предшествующих иммунизации не было простудных заболеваний. Перед вакцинацией обязательно осмотр врача. Если у пациента имеются хронические заболевания, то прививка проводится в период ремиссии. После прививки не рекомендуется употреблять спиртные напитки, иначе эффект от вакцинации значительно снизится. Иммунитет против вируса гриппа вырабатывается через 2-4 недели после вакцинации. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленар Влетеров, Универньюс.